20 12 нож м к шелковый тигра сколько это все стоит <с>... красота мне везет вот это нормально вот это хорошо вот это за 28 тысяч Перед этим роликом хочу сказать, что это предпоследний ролик по изидропу, где я открываю на своем аккаунте. Через ролик будет прокачка подписчика и подписчика. Я буду брать из тех, кто купил NFT. Пока что здесь только один человек NFT купил. И как написано вот здесь, после любой покупки со страницы коллекции, цена следующая опубликованная будет на 5 процентов дороже. В принципе, уже вышла NFT на 5 процентов дороже. Поэтому, ребят, скоро будет прокачка. Пока что всего один участник, у него стопроцентный шанс. Кому интересно попасть, она будет через неделю или. 14 дней. Ссылочка на коллекцию будет в описании, поэтому переходите. И огромное спасибо всем, кто купит и тем самым поддержит меня. А мы начинаем. Дамы и господа, и наконец-то нази дроп вернули рубли. Здравствуйте! Здрасте, блядь. Рубли, рубли, рубли, рубли. Как я этого ждал? Но ты не представляешь, как сейчас непривычно видеть цену в рублях. Ты просто ко всему уже по привычке ноль в конце пририсовываешь. Короче, случайного запрещенного выпало на тысяч дропа. И я думаю, вы понимаете, что сегодня будет. Конечно, рубрика, во-первых, админы забыли подкрутку. Человек, отключить, а во-вторых, кейс мне повезет. Три сразу полторы тысячи он стоит. Ой, как я отвык! От валюты в рублях. И на форсе, и на изике они сейчас это сделали. Прям. Какое хорошенькое. Какое замечательное. Какое просто... Прекрасное, чудесное, прелестное начало ролика Нож за 15 тысяч. Кейс, мне повезет, это, наверное, ну, блядь, это что-то. Они цену на него подняли, и он сейчас выдает просто как ашалевший. Ну, что тут скажешь? Распространение. 3 500, ну, потратили мы больше. Кстати, сайт Кал никому не рекомендую, но кто будет пополнять, есть промики на 40%, можете их заюзать, их тут много. Скелетный нож, это, конечно, хорошо, но вопрос в следующем. А как сейчас он будет дальше на мызик выдавать? Тут, кстати, а, вот он, скелетный нож, африканская сетка. Ну ладно, 14 выпало, это, конечно, маловато, потому что хотелось бы больше. Блин, ну реально, вот я весь ролик этот буду ныть. Готовьтесь, как я отвык от рублей. Типа, я вижу 740, и я думаю, у меня лежит тысяч Блин. Вообще непривычно. Ладно, еще один мне повезет кейс, остается сотня, больше денег нет. Нож продавать не хочется. Он 14 тысяч стоит, но, видимо, блять, придется что ли. Ну, походу, придется продавать нож. Бля, я максимально не хочу это делать. Ну ладно, для контента, блять, 15 тысяч. Вы знаешь, вот вроде бы 15. 15 на балансе окажется как будто 150 Ну сука, ну отвык я От такого балика, ну именно вот Обозначение рубли Так, кейсы мне мне не повезет Нож выдал и все, смотри Знаешь, такой на тебе Степана, держи И все, и пошел я в жопу ой ой ой ой ой ой ой ножек Ножик какой-то, прикинь тот же самый нож Он по кругу будет ходить Так 20 12, 10 ну азимов неплохо за десяточку. это кал какой-то, который я, конечно, оставлю Потому что я это хочу вывести Не, на сегодня прям фул проверка кейса мне повезет Я очень люблю этот кейс как вы помните с предыдущих роликов, когда он еще по 500 рублей стоил... Кстати, хладнокровный может дорогой быть? 3, нормально. В принципе, 4 700, не так мало, как могло выпасть. Короче, он раньше стоил по 500 рублей, я его бесконечно просто на роликах долбил. Сейчас он стоит полторашку, выпадает лучше, больше, интересней. Дэл, конечно, пролетит, но скоростной зверь. Ну и Кейс реально заиграл новыми красками. То есть я немного пока не понимаю механику, как он выдает. То есть, вроде бы, как выпал нож за 18, потом за 12, еще и коллаж за 10. Я не понимаю механику пока что, как он выдает. В принципе, сегодня можно максимально рискнуть и, в принципе, можно даже коготь уже, который в инвентаре лежит, продать. Глупо? Да, вообще максимально глупо. Но ну, хочется, хочется сделать прям гулять холоднокровно, неплохо. Хочется сделать прямо какой-то эпичный видосик, чтобы, конечно, вам он понравился. Кстати, в небольшой плюс ушли. А и напомню, да, что когда будет прокачка, все скины, которые я выбиваю, будут подписчики забирать. Но я пока не придумал систему, не хочу сделать стандартную прокачку, а но блин, все, что я выбиваю сегодня в теории может уже в инвентарь пищу отлить, опять же, кто купил NFT, поэтому покупайте, ребят. Я буду вам очень благодарен. Хладнокровно, я думал, уже Анубис выпадет, но вот смотри, если говорить по выпадениям. Ну вот выдал он коготь. Выдал он стилетный нож. И на этом все. И вроде бы как закончилось, и вроде бы как он больше не выдается. Красной зверь, кстати, неплохо. И вот действительно непонятно, то есть 3к Либо хладнокровный тебе выпадет, либо тебе выпадет скоростной зверь Либо тебе вообще нихуяшеньки не выпадет И вот я немного не понимаю, ну типа да, неоновый гонщик, франклин 1200 плюс, ну, шлак на косарь Давай еще, короче, один, мне повезет кейс Потом пойдем на кейс сахара Не понимаю я до конца, что у меня с шансами на аккаунте Медуза, конечно, идет нахуй слишком крутой скин, чтобы она человеку выпадала а, Еще один мне повезет Я все-таки надеюсь на хладнокровный, на гунгнир На еще одну эмку, которая, кстати, в предыдущем ролике выпала кто не видел, Смотрите, Неплохо, скоростной. А, смотри, что в предыдущем ролике, кстати, выпало, напомню. Вот такая мка, добро пожаловать в джунгли. Бля, я ее вывел, кстати. Она сейчас в стиме, даже покажу прайс, сколько стоит. В стиме она 134к. Продается от 134 тысяч, но типа момент 57 тысяч. Блин, вот надеюсь, все-таки подорожает, надеюсь, вывел не зря. Так, тем временем у нас вот эта история, которую нужно продать. Ладно, коготь пока пусть лежит. Я, я вот действительно... Отвык от рублей Говорил, что весь ролик буду найти, реально так весь ролик будет Потому что мне вообще непривычно От слова совсем открывать и видеть Цены, цены кейса Цены скинов в рублях Вообще я просто от этого Отвык, колымага тут из интересного Директива дешевая, бля, кал, тысяча рублей Ну давай фастом попробуем, может быть Все-таки, ну косарь ну, типа, что-то все. Короче, продаем нож, потому что нужно делать контент. А 12 тысяч это не особо-то интересный контент. Получается, какая-то хуйня. Ну и конечно, на кейс опять мне повезет. Я сейчас могу отсосать, и мне может не повезти, но надеемся на лучший исход. 4 500 остается, коготь ушел в гору, и мы мутим наши темки. Ну, блять, и Франклин, и пиздец. Обидно, да. блядь, зря нож продали. Ну, 400 рублей выпало. Ладно, ладно, заебато. Три кейса мне повезет. Сука, я вот не понимаю действительно до конца, как работает работают ну, ебаные шансы на аккаунте. Нож. Ну, заебись, нож, м шелковый тигр сколько это все стоит. Блять, красота. Красота, но мало. То есть 16 тысяч, ну неплохо. И десяточку мне повезет. Короночка, полетел. Ой, еще ножик. Блять, ну как же, сука, она выдает. Как же мне повезет. Мне везет? Вот это нормально. Вот это хорошо. Вот это заебись. Тридцатка нахуй. А что тут, подожди, подожди. А что, блять? Я не понимаю. Не он нуар. А, не он нуар за 9 тысяч. Бля, ну давай пока, типа, оставим вот так, что ли? Ну, типа, почему нет? И все-таки хочется открыть сахара. Ибо, когда выпадает, ну, типа, на 20... 24к! Да, без депа напомню абсолютно. Можно потом попасть на минет. Ну, чтобы именно человек делал минет отменом. ну, потому что больше ничего падать не будет. Мы сейчас проверим все это на кейсе сахара, ибо 6К, ну, мне повезет, там было бы действительно немного. Этих кейсов, так, кейс сахара говорит, что подкрутки у меня на аккаунте. Нет, я вас наебал, она все-таки есть. А, там калашик выпал. Он, конечно, не такой крутой, но тем не менее, еще 10 сахар кейсов. Бля, надеемся на что-то крутое. 24к, но я хочу верить в то, что это не предел. Азимов, блядь, стой! Ой, там кала... Слашек, заебись, 3000, да, он стоит? Он стоит, да, 3, там за 900, короче, неплохо. Но 4800, идти на мне повезет, означает идти, идти нахуй. Но я не хочу, как бы, не хочу, я дорогу знаю, но не хочу. Еще 5 сахара, и 5 сахара говорят, что все-таки, блядь, что-то я в этой жизни делаю не так. 2600 рублей, тайная, кейс, который нихуя не выдает, и не знаю, зачем я на него, в принципе, иду, но почему нет. 1000 рублей остается на балансе. Херово, да, ситуация вообще обручающая. Ну, как бы, блядь, хуево. А у вас интересно, сильно будет сейчас гореть жопа. Я всегда все вывожу. Ну, все, что мне выпадает. Сегодня хочется сделать контент такой ебанутый. И обоссать просто кейс, мне повезет. В хорошем смысле этого слова. Не знаю, какой может быть смысл хороший. Но хочется прям посмотреть, что он может на что он, в принципе, способен. На зимов и всякая хуйня. 12 тысяч, ну, как бы. А, мы же потратили-то 16. Я все забываю, что кейс стоит, блять, 16 тысяч 10 штук. Но сегодня полная проверка, надеюсь, на ваши лайки. Потому что, ну, блять, мы рискуем. А кто не рискует, тот не пьет шампанское и не отсасывает бибу. Но ну, как бы мы опять в минус ушли. 21, медленно, но верно, все идет в тар-тарары, и ножей-то больше не дропаются. Юспик неплохо, но мало, откровенно говоря. Гунгнир, конечно, пролетит, хладнокровный. Ой, а тут юспик с хладнокровным, два юспа. 700, 1000, 3 700, блядь, ну кал, 9000 а, И на 10 кейсов у нас уже не, не хватает, блядь, что-то выпало Надеемся на от 30 тысяч, давай так От 30-очки, блядь, от 30 -ки. Цель найдена, цель найдена Нож Азимов, нож Азимов, Че Азимов дорогой? 5, десятка Блядь, ну 16 тысяч, не, хуйня, неинтересно Это нам, это нам неинтересно Блядь, еще что-то, как же он, сука, сыпет? Блядь, ну пацаны, ебнутый кейс Они сделали цену, которая, которая, а что выпало? Ой, блядь, еще один нож, заебись А сколько он? 14 тысяч стоит Бля, ну хотелось бы за 19, ну ладно Короче, они подняли цену прям жестко Ну, и кейс на самом деле начал выдавать Короче, оставляем ножик, хотя он уже выпадал Ну, ладно, еще 5 Мне повезет кейсов Это выпало с бесплатного или это спойлеры Типа, что-то дропнет сейчас Будем надеяться на второй вариант Так, добро пожаловать Блядь, чуть-чуть, сука, я уже поверил Я реально поверил, что мне повезет, эмка еще выпала Ну, это было бы вообще комбо Короче, 2 200, странно Две А, ну это еще можно два кейса открыть? А, или не можно? Нет. Блять, я заумрудный дракон в паре с гунгниром, но ну, хуй с ним. Могло быть, но не выпало Можно рискнуть, опять же, и продать э, Этот, стилетный нож И сделать прям ёбнутый ролик на, на 30 минут Ну, давай хули так сделаем Сегодня прям беспрецедентный видос Ребят, поддержите лайком, пожалуйста, я очень вас прошу Очень-очень, в этот раз очень Потому что, блядь, там что-то выпало черненькое Рыцарь или нет? Похоже было на рыцарь Похоже было на рыцарь, если рыцарь, это пизда Блядь, падение, а падение кара это вывод Это дохуя, сколько денег? 28 тысяч, калаш! Так, так, так, так, так А, я думал, калаш 14 тысяч Ну все, падение кары, это стопроцентный вывод Я очень сомневаюсь, что с мне повезет Сейчас что-то выпадет, и, наверное, вообще Нерационально его открывать, но просто вариантов больше нет Типа, с изи ножа изи нож не выпадет Я ради интереса 5 кейсов как карточка Открою, чтобы без полиров было, раз-два Отсос, а, раз-два, отсос Потому что шансы я уже примерно понял Как работают, ты продаешь, тебе выпадает Ты не продаешь, ты отсасываешь, ой, блять Еще ножик, хорошо, заебись Это прямо, это прямо круто, это меня порадовало, ну Неплохо, в принципе, нож. А, нож в паре с падением Икара. И это все, мы, вот, чтобы это все выбить, я открыл два запрещенных. Началось все с ебучей татуировки дракона. Наверное, зря сейчас. Кстати, и топ-кейс подешевел. То есть, мне повезет, подорожал, топ-кейс подешевел. Я не знаю, наверное, мне повезет, это будет скоро новый топ-кейс. Но это прям жесткая тема, мне нравится. Я надеюсь, что вам это тоже нравится. Покажите мне лайками. Будут лайки, я пойму, что да, блядь, мне повезет, нужно еще снимать, вам заходит. Ну вот, тысяча рублей. Мне, сука, почему-то уже перестало заходить. Короче, падение и кара и нож на вывод пойдут 100%. Я думаю, ничего больше падать не будет сегодня, но ну, хотелось бы еще древние видания, видение нахуй, понял, дискотехника, да, почему нет? 900. Я это оставляю на балансе, в следующий раз, когда шансы включатся, будем хуярить. Все остальное мы запрашиваем, все остальное на 32 тысячи. По Steam прайсам 28, ну да, где-то 30... Две триста, даже тридцать две с копейками. Выводим, смотрим цены в стиме. Бля, ну очень крутой ролик, я надеюсь... Реально, пацаны, давайте полторашку наберем. Мы на Гагадропе набираем, давайте на изике полторашку сделаем. Прям ебнутый видос получился, еще и скоро прокачка. Кстати, и NFT, пацаны, на заставку поставил новую. Можете ее купить, она в продаже свободной, пока цены не выросли. Потому что как только все скупят, у меня сейчас там восемь NFT, все подорожает на 40%. процентов, то есть сейчас на пять. Потом, как все, купят, уже на 40. Следующий дроп будет на 40% дороже. Поэтому, ну, смотрите сами. Никого не уговариваю. Короче, смотрите, можете выкупить мою аватарку нахуй. Ладно, мы сейчас принимаем трейды. Так, ребятульки полетела в инвентарь эмочка. Я думаю, на тем она не улетит, потому что, скорее всего, она будет дорожать. Сейчас будем принимать нож. Ну и нож также залетает в инвентарь. Ну, дорогие друзья, проверяем цены. Нож уже радует дешевле. Ой, дешевле. Фу, ептать. Дороже, чем на Изике и эмочка. 46 тысяч, ёпты, Ну, я думаю, продажа здесь за 25 тысяч. 20%. 9. А, по итогу а, она дороже, чем на Изике, на сколько? Было 32 тысячи, в общем сейчас Ну, считаем по вот этим прайсам Давай округлим даже 30 тысяч рублей Плюс 35к Немного, но дороже, а если смотреть по вот этим ценам То в общем получается 51 тысяча рублей <с aroma> Блин, ну круто Круто-круто, очень рад, получилось И достаточно интересно, и очень классно Что я не вывел а, с самого начала Нож, и дальше нож с этим С юспом, по итогу дропа получилось на большую сумму, чем было изначально В общем, всем спасибо, ребят Промики я вам дал, про инфетишки рассказали сказал, пиздатый ролик сделал. Пожалуйста, ну лайк, не поскупитесь, да, поставить. У меня на роликах от 5000 просмотров. Ну давайте наберем 5000 лайков хотя бы. Ну пожалуйста, пацаны, я же не так много прошу. На этом все, это был человек. Всех люблю, всех ценю, всех поцеловал, обнял до хруста. Всем пока.